dóle no mapa vem dole no mapa vem dole no mapa vem dole no mapa, no mapa! No mapa! No mapa! Мужики, слушайте сюда. Я нашел человека, который нам поможет не бояться наших жен и не быть подкаблучниками. Альфредо! Альфредо! Альфредо? Ладно, я тороплюсь. В общем, чтобы доминировать в семье, нужно слушаться жену. Вовремя выносить мусор. Помогать всегда по дому. Никакого футбола, никакого пива. Не забудьте, что у вас есть друзья. Так, жена звонит. Есть что? Меня с вами не было. Вот я, что за херню он прогнал? Мы и так так живем. Ты кого привел, Сека? Блин, я дома убраться не успел. Сейчас жена с работы придет. У меня стирка, стирка, я шторы не погладил еще. Блин, походу, чтобы доминировать семье нужно жену, Да, слушаться походу. Да ничего подобного, мы волки, братан. Сека, вон жена твоя идет. Где? Шучу, я шучу. Блин, пойдем, мне еще пельмени надо лепить дома, блин. Давай, я тебе помогу, братан. Просто я дома все закончил уже. Пойдем вместе полепим. Нам как водители, вас интересно ваше мнение состояние вот этой дороги, то есть вообще в Южно-Сахалинске, как водители оцените, пожалуйста. Без матов можно? А, ну, плохое, конечно же, плохое, но ну, мы все равно с этим сделать ничего с вами не можем. почему ты не был вчера в школе? Ой, я не мог, я хотел корову на случку водить. он говорит, а что, папа не мог это сделать? Папа мог, но бык это делает лучше. то, что есть мужики, которые потом ходят и жалуются. Типа, я ее там на ужин сводил, деньги там и дал за нее, она даже не дала. Так я и не наелась, братан. Ну, какие вопросы? Так, мужики, не надо сейчас это воспринимать как руководство к действию то придете сегодня к девушке и вот две палки докторских и одна моя ну. это не сработает она тебе скажет бери свои три палки две надевай как лыжи, одной отталкивайся и шуруй отсюда это... и это будет нормальной отмазкой, нормальной Потому что я не понимаю девушек, которые говорят, я ему не дала, потому что плохо просил. Я думаю, слушайте, по-моему, переспать с человеком, который тебя умоляет, это еще хуже. Как он тебя упрашивать должен? Наташа, у меня мамка болеет. Нас отец бросил. Снимай трусы, я сирота. Какая там схема, я не знаю. Мама, я влюбилась. Мы познакомились с Ильей еще в ВКонтакте. Долго были друзьями на Одноклассниках. Потом много дискутировали в WhatsApp. И вот сегодня он сделал предложение мне в Skype. Диана, я очень рада за вас. Брак обязательно зарегистрируйте в Твиттер. Свадьбу сыграйте в Инстаграм. Детей закажите на Алиэкспресс. А когда через пару лет Илья тебе надоест, выставишь его на Авито. Ребят, нифига себе, давно не виделись, пацаны, чё, как вы, блин, постоял, пообщался, спешу. Чё, коня? как ты, чё, Че, чем занимаешься? Да у меня кирпичный завод за городом, брат. О, кирпичный завод, Нифига давай, брат, номер запишу, давай будем общаться, брат, дай номер запишу, брат. Блин, красавчик, брат, базар Ты че, Ерла, чем занимаешься? Да тоже все отлично, пару бизнесов поставил. У, пару бизнесов, Нифига Давай, брат, я твой номер запишу, будем Конечно, общаться, без брат. Проблем, без красавчик, ё-моё, брат, красавчик. Ты че, Сека? чем занимаешься? Я, я, я грузчик. Грузчик, а? Ну что, пацаны, спешу, будем общаться, да, я буду звонить, все, пацаны, давайте, удачи, пацаны, красавцы. В смысле, грузчик? У тебя же самая крупная корпорация, ты же миллионер у нас. Я так людей проверяю, просто не хочу с лицемерами общаться. Mm -hmm. oh. что, Oh my god dude oh my god dude oh my god <laughs> oh! <laughs> Nice one, nice one. Зай! А? а я тебя изменил. Я тоже. Вообще-то 1 апреля. 17 июля. Чё? Подожди, блин. Зай, Зай, Зай, отвечай четко, быстро и ясно. Угу. Хорошо? А, твой любимый фильм? А, твой любимый цвет? Рызовый. Чем ты любишь заниматься? Марчана. Кто твой любовник? Дядя Битя. Чё? Чё? Зай. Что? Чё? Я Чё? Пош... Ш... Пош... Иди нафиг! Ереван. Ереван. А. Иди сюда. Что Ты хочешь от меня. Повторяй за мной. Кого? А. Нормально в бутылку кричать. <смех> да. Повторяй. А. а. А. О. О. вот. О. О. О. давай О. О. Я тебе пять тысяч, не решишь пример, ты мне пять тысяч. Давай. Пап, сколько будет двенадцать плюс шесть? Двенадцать плюс шесть будет восемнадцать? Неправильно. Сколько? Семнадцать. Кто тебе сказал такое? Ну вот, смотри. Те дети, которые пошли в школу в шесть лет, когда они завершают двенадцать лет, им семнадцать. Я, Я тоже гоню. Тут мужик бар. А, за ним идет страус и мокрая кошка. Знаешь анекдот? Нет. Не знаешь? В общем, за ним идет страус, мокрая кошка. Мужик садится за барную стойку, заказывает, значит, себе выпить один-второй стакан виски. Кошки заказывает молока, страусу заказывает зерень, там села, они поели, поклевали. Мужик сидит-сидит-сидит, значит, еще выпил. Потом в конце своего визита говорит бармену, сколько с меня? Бармен называет цену. Мужик лезет в карман, без счета достает деньги, кладет, и ровно та сумма, которую назвал бармен. Бармен так немножко подофиген, но ну, ладно, всякое бывает. Мужик уходит, за ним уходит страус и мокрая кошка. На следующий день картина повторяется. Приходит тот же мужик, за ним идет тот же самый страус, та же самая мокрая кошка. Они опять садятся, та же картина, он заказывает уже там, другие какие-то порции выпить, там тоже молока, тоже зерен, все, поклевали, попили молока, значит, выпил раз, выпил два, выпил три. Говорит, сколько с меня? Бармен, естественно, называет другую сумму, потому что там все были другие нап напитки. Мужик достает из кармана, кладет, значит, э, опять без счета, и ровно та сумма, которую называет бармен. Бармен уже немножко так думает, то ли лыжи не едут, то ли я ненормальный. А, значит, <кười> <кười> так проходит 3-4 дня, в итоге бармен набирается смелости и говорит, слушай, мужик, вот я вот давно хотел тебя спросить, а что вот это вот за фигня? Он говорит, да понимаешь, я поймал серебряную рыбку. Она отличается от золотой тем, что у нее не три желания, а два. Он говорит, и? Он говорит, и я загадал, чтобы у меня всегда были деньги на выпивку, и чтобы за мной всегда ходила длинноногая цыпа с мокрой киской. Игорь. <реш> Huh? Спасибо. Спасибо. Не Алло, братан, ты не в курсе, как включить интернет? А, зайди в настройки. Зачем настройку? Без лишних вопросов. Просто зайди в настройки. Хорошо. Все, братан, я зашел. Что дальше? Видишь рабочий стол с инструментами? Да, вижу. На нем зеленая папка. Ну, вижу. Нажми на нее. Нажал. Ты что рукой нажал? Да, конечно рукой. Просто возьми мышку где я тебе мышку возьму да там должна быть ищи да вижу мышкой нажми на зеленую папку жму нет интернета братан вот я мышкой жму ну нет интернета видишь окно рядом с рабочим столом Да вижу. просто зайди в него ты чё гонишь тут третий этаж я убьюсь слушай если хочешь интернет зайди в окно слушай я так сильно интернет не хочу всем привет Короче, я решил разыграть Таню, посмотреть, насколько она внимательна. А это мой друг Денчик. И он одет в такую же одежду, как у меня. Сейчас мы посмотрим, насколько быстро она догадается в подмене. Сейчас, подожди, шнурок развязался. Ага, угу, спиковка произошла. Ага, ага, Сладкоежка моя пошла сладенькая набирать, чтобы вечером было что потрескать. Выбирает вешалочки, значит. Тань, но ну на минуту тебя нельзя оставить. Жесть мужиком с каким-то едешь. Мужиком с каким-то едешь. Вот не зря говорят, то, что надо соблюдать, скоростной режим. Вот она летела. Куда летело, не понять. До сих пор уже второй день она не может слезть отсюда, блядь. Замерзла, блин. Звоним в полицию, полиция ноль эмоций. Это не мы. Должны приезжать снимать ее. Бедненькая, все уже. Зато испытала кайф. Жалко, блин. Лица не могу показать, потому что надо обходить по снегу, блин. А так, мне кажется, она, да, напоследок испытала что-нибудь. Вот он, скоростной режим, ребята, соблюдайте скорость.